Привет, друзья! Меня зовут Игорь Степин. Я проживаю в городе Ишим Тюменской области. Являюсь партнером лучшей российской корпорации International AutoClan. Хочу немного похвастаться. 1 июня текущего года наша корпорация отмечает свое 4 и наш семинар будет проходить в городе Сочи, и я туда еду. В этом видео я обращаюсь именно к тебе, да, именно к тебе, смотрящему это видео. А ты! Хочешь со мной в Сочи? Данное мероприятие включает в себя не только празднование, поздравления, награждение лучших партнеров, нетворкинг, а также и обучение. И вы не ослышались, только так и делаются большие настоящие корпорации, празднуя, учись и развивайся. Именно поэтому я считаю посещение годовщины International Auto Club очень актуальным и важным по нескольким причинам. Особая атмосфера и энергетика в кругу друзей и партнеров этого не отнять. Конечно же новые знакомства. Как без этого? Вы получите обучение от лидеров корпорации, известных бизнес-тренеров России, таких как Станислав Санников, Тимур Таджидинов, будут и иностранные коучи. Самая актуальная информация о всех достижениях корпорации за пройденный этап и планы на будущее. Вы узнаете, что такое блокчейн и криптовалюта, а эти супертехнологии уже есть в нашей корпорации International Autoclub. Club. Как вложить свои деньги и получить до тысячи процентов прибыли. И это реалии сегодняшней жизни. Как максимально эффективно использовать социальные сети, Telegram, YouTube и зарабатывать с их помощью, что также очень востребовано на сегодня. И самое ожидаемое на нашем празднике – это розыгрыш сразу трех автомобилей и других ценных призов, которые будут однозначно полезны вам лично и в вашем бизнесе. Приехав на наше мероприятие, вы получите пошаговый алгоритм действий, который выведет вас на высокий результат. В заключение добавлю лишь одно. Вы на 100% не пожалеете времени, проведенном на семинаре по празднованию годовщины четырехлетия корпорации international autoclan присоединяйтесь станьте лучше с лучшими всю необходимую информацию вы сможете найти перейдя по ссылкам под этим видео